Друзья, уважаемые коллеги, мы сегодня с вами поговорим по проблеме, которая обозначена была и в ежегодном послании президента, и которая всеми нами признается в качестве весьма серьезной, это безопасность на российских дорогах. Думаю, что обсуждение этой проблемы именно в таком составе с руководителями регионов Российской Федерации является обоснованным, потому что именно на стыке усилий различных министерств, ведомств, руководителей регионов мы и в состоянии существенным образом изменить ту негативную тенденцию, которую мы имеем сегодня в стране в этой сфере. Я приведу трагические цифры, статистики, вы об этом знаете, тем не менее напомню. За прошлый год в России зарегистрировано свыше 200 тысяч дорожных транспортных происшествий. В них погибло почти 35 тысяч человек, ранено 250 тысяч. Значительное число пострадавших дети и молодые люди до 40 лет. Гибнут, теряют здоровье и калечатся те, кто относится к наиболее активной и трудоспособной части населения. Это абсолютно невосполнимые потери для нас, для будущих стран. По сути дела подрывается потенциал российского общества, его демографический резерв. На протяжении последних четырех лет материальный ущерб от аварии составляет более 2% ВВП колоссальная цифра. В абсолютном выражении. Это сотни миллиардов рублей, которых лишается страна, экономика и российские семьи. Уровень безопасности на дорогах зависит от целого ряда факторов. Причем нарастание аварийности лишь отчасти связано с общим ростом числа автомобильного транспорта. Хочу это подчеркнуть. Конечно, связано с этим, но лишь отчасти. Вот смотрите, с 1997 по 2004 год количество транспортных средств в стране выросло на 9,2%, а число ДТП, дорожных транспортных происшествий за это же время увеличилось более чем на 30%. Как показывает анализ, основной причиной подавляющего большинства ДТП, является сознательное нарушение и водителями, и пешеходами правил дорожного движения. Мы сталкиваемся с крайне низкой культурой поведения на дорогах, с безответственностью и правовым нигилизмом. Очевидно, что ситуации не исправить одним лишь ужесточением наказания или повышением штрафов. Считаю, что мы должны повысить требовательность к качеству подготовки водителей. С этого нужно начинать. Сегодня система получения прав фактически поставлена на массовый коммерческий поток. Аттестационные экзамены часто превращаются в пустую формальность. Только деньги плати и получай корочки. Не менее важна серьезная пропагандистская информационная работа. Речь должна идти о воспитании внутренней дисциплины, уважительного отношения к закону и к правам других людей. И, конечно, в обществе должно быть жесткое неприятие, хамство на дорогах бравады или качества, вождения автомобиля в алкогольном или, тем более, наркотическом опьянении. К такой работе необходимо подключать средства массовой информации и образовательные учреждения, в том числе и дошкольные, и нужно шире использовать возможности социальной рекламы. Россия, как мы с вами знаем, позже других европейских стран вступила в так называемую эпоху автомобилизации, и ее дорожная инфраструктура для нынешней нагрузки, уже оказалась недостаточной. В перспективе напряженность транспортных потоков будет только возрастать. По экспертным оценкам нагрузка на улично-дорожную сеть к 2020 году увеличится в 10 раз по сравнению с ее расчетной пропускной способностью. Бесспорно необходимы солидные долгосрочные инвестиции в строительство и модернизацию автотранспортных магистралей. Вместе с тем, есть задачи, которые можно и нужно решать уже сейчас. В частности, в российских городах и поселках чрезвычайно слабо развита система пешеходных переходов. Отсутствуют необходимые дорожные знаки, указатели. Справедливые претензии предъявляются и к качеству работы сотрудников ГБДД по организации движения. Конечно, на на это тоже нужны деньги, но это не огромные затраты, связанные с дорожным строительством. А для того, чтобы добиться здесь позитивных сделок, не требуется привлекать существенные бюджетные ресурсы, как я уже сказал. Нужно выстроить четкую систему ответственности и полномочий как уровней власти, так и ведомств по эффективному планированию, управлению транспортными потоками, по контролю за ситуацией на дорогах. И, конечно, главнейшим критерием оценки эффективности деятельности дорожных служб ГБДД должно стать снижение аварийности. Следующий блок проблем ⁇ это усиление технических требований к системам пассивной и активной безопасности автомашин, причем как импортных, так и отечественных. При этом техническая политика должна оставаться взвешенной, чтобы не недостабилизировать автомобильный рынок. Не могу не остановиться еще на одной проблеме. Это первая медицинская, доврачебная помощь пострадавшим в ДТП. Высокий уровень смертности на дорогах во многом связан с тем, что такая помощь не оказывается своевременно, к сожалению. Как вы знаете, в рамках национальных проектов мы Направляем значительные средства на закупку реанимобилей, оснащение их оборудованием и системами связи. Сегодня нужно думать и о создании современной системы санавиации и транспортировки пострадавших в кратчайшие сроки к месту оказания квалифицированной медицинской помощи. Навыками доврачебной помощи должны обладать сами водители, сотрудники МВД и МЧС, других служб, которые первыми прибывают к месту аварии. В целом повышение безопасности дорожного движения должно стать самостоятельным направлением государственной политики. К сожалению, сегодня мы должны в этом признаться. Мы должны сконцентрировать на этом свои усилия. В этой сфере нужно создавать адекватные механизмы управления и взаимодействия. Должны быть четко распределены зоны ответственности как по уровням власти, так и по ведомствам. Важно укреплять законодательную базу дорожно-транспортной деятельности. Восполнить существующие здесь пробелы. Рабочая группа, как мне известно, подготовила детальный анализ различных факторов, влияющих на безопасность дорожного движения, и выработала целый ряд предложений. Поэтому я э, уже заранее хочу поблагодарить всех, кто работал над этой темой. И предоставляю слово Александру Нищучевну.